Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео мы поговорим о проекте MAST. Проект появился совсем недавно. Позиционирует себя как первый в мире токен с несколькими активами. В общем, в данном токене, как вы видите, на данный момент собрано 7 активов, что довольно-таки интересно. Давайте сейчас вкратце рассмотрим данный проект. Разберем, что в нем интересного. Как мы сможем на этом заработать, также какие перспективы данного проекта. Первый в первом мире стабильный токен с несколькими активными на основе блокчейн технологиями. В общем, что у нас? Является первым в своем роде. Устанавливает эталон для индустрии цифровых активов и формируется вокруг инвестиций в предложения ATO. Несмотря на то, что существуют стабильные токены, представляемые одним активом, MAST может объединить, как вы видите, да, в себе несколько активов, обеспечивая тем самым поддержку безопасными токенами. А, так, ну здесь как бы вкратце информацию мы уже немного рассмотрели. Как бы понятно, для чего был создан токен. Для объединения в себе там 70, возможно даже в дальнейшем 50 токенов. И тем самым будет поддерживать средний на них курс. А, что у нас дальше идет? А, дальше у нас предложение токенов и активов, да? аккредитование и публичные скажем так, участники, которые могут э, минимальное участие создать от 10 до 500 тысяч долларов, то есть уже делать инвестирование в данный токен. И мне кажется, это довольно-таки неплохая идея, в будущем это может зайти, так как вы сейчас знаете, криптовалюта начинает восстанавливать свои позиции, начинает расти курс, в принципе, это будет интересная сфера, и у нее должны появиться свои хорошие инвесторы. Ладно, что у нас дальше? Как нам здесь рассказывает и описывает, Masto это уникальное решение на основе множества предложений, основанных на криптографических технологиях блокчейна. А именно это как бы новая модель сбора средств нескольких, скажем так, предприятий. То есть они с одного токена со второго токена берут токены и объединяют их как бы в один. Также зашифрованы активы, то есть токен под названием Multi-asset stable token, то есть сокращенно у нас must получается. Этот токен позволяет участникам финансированных учреждений и общественности покупать и торговать различными пакетами и токенами с использованием фиатных валют или как бы криптовалют. То есть можно будет и за крипту взять, можно будет и за фиат приобрести данный токен. Must является Ответом на грядущий всплеск стабильных токенов. То есть они решили перепутать стабильные токены и что-то сообразить новое. В принципе, когда в себе проект объединяет несколько десятков токенов, они могут держать среднюю цену между ними. И на этой цене базируется их основной токен MUST. Честно говоря, я таких еще и интересных внедрений не видел в данных проектах. Но должно что-то получиться годное. Также способны адаптироваться к риску инвесторов. То есть там будет три вида риска, на которые может пойти инвестор. Сейчас о которых мы поговорим. Здесь у нас небольшая медиатека. Можно посмотреть краткие видео о данном проекте. В принципе такие небольшие интро. центры загрузки. То есть можно будет... Скачать там кошельки и тому подобное. Но для нас это как бы не особо интересно. И давайте рассмотрим основные преимущества использования стабильного токена, нескольких активов для экосистемы. Доступ к глобальным рынкам и фондам Это В принципе если они выйдут на Binance, на хит BTC и тому подобные биржи у них уже будет просто огромный большой оборот. Также не ограничен границами. Постоянно добавляются новые токены, постоянно меняется курс. Я думаю, будут добавлять токены, которые хорошая позиционная цена идет. Не будут они добавлять сюда скам-проекты, которые вот-вот уже скоро из себя изживут. В общем, низкие эксплуатационные расходы, легко торговать во всех размерах объема. То есть можно будет хоть на миллион поставить ордер, на 10 долларов. То есть в любом объеме можно будет торговать данным токеном. Что у нас далее идет? Дружественный простой интерфейс. Это такая вкратце информация о данном проекте. Потом прозрачные и безопасные процедуры проверки качества, быстрая обработка бизнеса. То есть обрабатывать 1 миллион транзакций в секунду. То есть здесь как бы не совсем корректно приведено, но система у них быстрая и транзакции у них моментальные. То есть если кому-то решить отправить... Хорошую сумму денег она придет этому человеку буквально там в течение 1 двух минут, с которыми он сразу может получить или подтверждение, сразу может этими токенами пользоваться, либо торговать, либо прислать кому-то их дальше. Давайте посмотрим дорожную карту. Дорожная карта Mast у нас здесь рассказывает, что у нас в 2019 году, что они сделали, что они собираются сделать. Это у нас внедрение создания расширения офисов на Маврике. Неплохо они так э, прижились. Потом э, внедрение биржи Dimcoin э, Экосистема. У них там программирование частной интернет-платформы и мобильного веб-хостинга. То есть они как бы внедряются везде, где только можно. И как бы 19-й год у них довольно-таки неплохой идет. Но давайте посмотрим, что у нас идет по 2020 году. Если инвестировать, то я думаю, инвестировать надо в этот проект на долгосрок и посмотреть, какие у нас будут с этого потом иксы. То есть, программирование второго интерфейса APA, основанный на протоколе FIX на HIPC. Потом это у нас идут офисы. Офис у, нас, у них будет в Абу-Даби. Неплохо они так решили крутнуться к 2020 году. Я думаю 20 год конечно станет быстро, но с теперешним развитием, с инвестициями в данный проект Я думаю к 20 году они успеют себя отлично показать и будут занимать наверное топ 10, топ 20 криптовалют Ну либо же токена Ну думаю 20 год мы можем так вкратце посмотреть, но особо сюда не внедряться Нам нужно посмотреть, не то что посмотреть, а посмотреть их работу за девятнадцатый год и в принципе планы за 20 Но по 2019 году они довольно-таки много уже информации все своей проекты проекте, они уже выполнили. Довольно-таки неплохо двигается вперед. Поэтому по проекту у нас все отлично. Финансовое внедрение стабильных токенов. Как вы видите, да, несколько активов. Какие токены внедрены, какие будут дальше внедрены. То есть HypeC, Mindex, GMEX и у нас некорректный перевод. Ладно, с этим как бы как раз они у нас попозже появится. С этим мы разберемся попозже. Самое главное, что у нас будет Hype-C за 2019 год внедрен. И также у нас будет индекс сюда подсоединен к данной системе. Интересно, конечно, будет посмотреть, как эта система будет в целом работать. Как она себя покажет на рынке. Насколько у нее будет хороший спрос. Ну, я думаю, что. Такие инновации будут хороши в будущем. И пускай даже небольшие деньги, но в них можно будет инвестировать. Давайте посмотрим нашу команду. Глобальный исполнительный менеджмент. То есть, тут будет, как бы команда из 8 человек, то есть основателей. И, конечно, такие небольшие ребята, которые занимаются поддержкой, мелким маркетингом и тому подобное. Здесь у нас получается 6 страниц, шесть человек, то есть тут здесь команда довольно-таки неплохая. Ладно, что у нас в итоге по сайту? Последние публикации, соглашения, небольшие интервью, показывают, где они заключили договора, что у них новенького. И есть информация о том, как можно ознакомиться с данным проектом, что у нас означает Gmax, MINDEX, Hypex, MACT и тому подобные токены, как это все вместе совместимо и как это все вместе работает. Кому интересно будет, я ссылочки оставлю в описании, с этим можете ознакомиться. Переходим мы на CoinMarketCap. Ой, извиняюсь, на, не на CoinMarketCap, а на Bitcoin BitcoinTalk. На Bitcoin BitcoinTalk у нас анонс был 21 февраля, то есть анонс совсем недавно. Проект свежий, только начинает набирать обороты. В принципе, такая же информация, как и на сайте. Вкратце, рассказывается, что это за проект, как он себе объединяет токены, как все токены соединяются в один и у них будет потом общая цена. Как бы ничего особенно интересного нету. Думаю, такая информация изложена для того, чтобы обыкновенный пользователь либо инвестор мог зайти, ознакомиться с проектом и потом более детально изучить, изучить данный проект, там, почитать white paper и тому подобное. Как бы на этом у нас здесь самое интересное на биткоин талке заканчивается. В общем, что ребята. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет данного проекта. Поддержите видео лайком, подписочкой на канал. Ну а пока у меня там все. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.